Знаешь, я уже не раз, по-моему, рассказывал тебе и твоим друзьям о действительно годных приложениях для твоего ПК или Mac OS компьютера, которые способны полностью, ну или частично заменить iTunes. Были реально интересные решения, однако сегодня я расскажу тебе о действительно годной утилите, с помощью которой ты действительно полностью сможешь заменить iTunes, избавиться от этой, ну как по мне, довольно странной и неудобной программы на твоем компьютере, и с помощью которой ты сможешь абсолютно быстро, просто, просто безопасно и легально загружать музыку, фильмы и множество других интересных вещей, конечно же, делать с твоим iPhone и iPad. Привет! Ты смотришь канал Apple Finder? Устраивайся поудобнее. Погнали! Одним из главных преимуществ утилиты Anytrends является интерфейс. Программа выполнена крайне добротно и есть различные анимации при наведении курсора мыши на определенные разделы в программе. Но на моей памяти это первая утилита, способная заменить iTunes полностью на твоем компьютере где можно менять цветовое оформление, то есть под твое, опять же, настроение или погоду за окном. Ну круто же. Теперь о возможностях. Самое главное, теперь ты и твои друзья могут без проблем скачать какой-нибудь трек из ВКшечки и загрузить его на свой iPhone или iPad. Более того, это все организовано настолько просто и выполняется крайне быстро, что можно загружать не только один, но и сразу несколько треков на твое iOS-устройство. И они появятся у тебя сразу же в стандартном приложении музыка. Но это же действительно круто. По той же схеме реализована и загрузка фильмов или видео, которые сразу же после сохранения на твое устройство появляются в стандартном приложении видео в iOS. Прямо не отходя от кассы, с помощью Any Trends ты можешь просто взять и скачать какой-либо фильм на твой ПК или iOS устройство просто, быстро, с более чем 100 интернет источников, без потери качества и количества кадров в секунду. Вот это действительно прикольно. На этом функционал не заканчивается. Ты можешь просто взять, подключить свой телефон к компьютеру и создать резервную копию знаю звучит банально это и есть в itunes но также существует возможности создать резервную копию с определенным выбором файлов например я не хочу чтобы создавалась копия с большим количеством ненужной информации а мне нужно чтобы создалась резервка моего устройства где будут только сообщения фото и пару приложений но вот эта вот фишечка просто действительно удивила меня если компьютеру одновременно подключить iphone или ipad то ты можешь делать просто невероятные вещи ты можешь перенести резервную копию с iPhone на iPad и с iPad на iPhone и играться вот такой вот коллаборацией до тех пор, пока тебе не надоест, ну или ты кирпич просто банальный <coughs> не словишь. Существует возможность просмотра файловой системы устройства, а также вытащить определенные данные из резервной копии твоего айфончика или айпэдика, если в процессе обновления твое устройство вдруг, я не знаю, поймало кирпич, схватило какой-нибудь недуг и после этого тебе пришлось обновиться на голую версию iOS. Наверное, ты прямо сейчас думаешь о том, что все, что прозвучало из уст моих про эту самую утилиту, звучит как некая реклама. Но давай сейчас не будем об этом, просто потому что я фигни никогда не рекомендую, и эта самая программа действительно крутая, и кому я о ней не рассказывал своим друзьям, родственникам, то они мне все говорили, блин, Артем, спасибо тебе огромное, просто за то, что мы теперь не боимся хотя бы банально обновлять свои устройства, или для нас это больше не темный лес закидывать музыку или фильмасики, ведь программа Мало того, бесплатная, так она еще, блин, чертовски удобно организована. Если этот ролик тебе действительно понравился, тогда помоги мне сделать его популярным и поделись им со своими друзьями, опять же и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. До скорого. Пока.